And eh, rom-dom-dom, to, rom to ro, rom Та-дам! Ну что ж, всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает знакомить тебя с фарминг-симулятором 22 и придумывать различные испытания по этой игре. В данном же видео мы проверим, какой из легких тракторов у нас самый лучший в плане тяги. Немножечко протянем кое-какой грузик вот на эту вот э, гору и выясним, кто же у нас лидер, а кто же лузер. Ну что ж, об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске. А пока ты смотришь, поставь, пожалуйста, аван лайкос под данный видос мне очень нужна важна твоя поддержка но ну, а взамен за твои лайки как обычно буду радовать тебя годными крутыми видосами по фарминг симулятор 22 и не только Ну а мы конечно же начинаем друзья мы возьмем совершенно все легкие трактора из самой последней версии фарминг симулятор 22 которая вышла уже на данный момент в том числе примут внимание и вот такие две малютки до да, совершенно новых трактора их мы тоже конечно же прогоним и протестируем все трактора будут тянуть один и тот же а, груз вот тут у нас уже припасена тележечка. И здесь у нас ровно 8. Тон груза. Да, друзья, я решил, что для легких тракторов подойдет именно такой вес, дабы узнать, что вообще, на что вообще наши трактора способны. А иначе, если мы возьмем немножечко побольше вес, то вообще ни один из тракторов его просто напросто в эту гору не затянет. Ну и для чистоты эксперимента, давай я тебе продемонстрирую, что я не вру и у нас действительно 8 тонн в нашей коробочке. Я поставил вот такую вот специальную контрольную группу. То есть это контрольные весы, которые в Взвешивают все, что на них будет а, поставлено. Давай проверим, сколько же вес нашей а, коробочки. Вот, кстати говоря, уже они показывают, что ровно 80 тысяч а, килограммов. То есть 8 тонн. Вот мы убираем и вот мы ставим, друзья, смотрите, ровно 8000 да, друзья, такая именно циферка у нас на весах. То есть, грубо говоря, 8 тонн сегодня будут тянуть наши трактора. Ну что ж, представление начинается. Ставим нашу коробочку на исходную. Убираем с тестовой площадочки все лишнее. Ну что ж, начнем мы, пожалуй, с самых малюток данной ветки тракторов. Это у нас, значит, порше Дизель Юниор 108. Все характеристики ты видишь у себя перед глазами. Тестировать будем трактора на дефолтных колесах, то есть на стандартных, но с максимально возможным устанавливаемыми на них двигателями. Ну что ж, стартуем, друзья, на парше. Давайте проверим, на что способна эта малыха. Итак, цепляем прицепчик, газульку в пол. И поехали смотрим, докуда же у нас он дотянет. Ай, да не просто дается этому Поршуку такой груз. Ай, да не просто. ой ой ой ой, -ой, -ой. Вы только посмотрите. Даже до первой линии, друзья, мы не доехали и, вля, и вряд ли с таким, как говорится, настроем э, доедем Оставляем его в покое и переходим к следующему претенденту В следующем на очереди у нас трактор ZETR Z25K стоимостью 9 тысяч евро И характеристики у вас перед глазами 25 лошадиных сил, его максимально мощный э, двигатель Ну что ж, давайте протестируем Напоминаю, что каждая линия на этой горочке это своеобразный рубеж трудности, точнее сложности выше каждой линии склон идет гораздо круче, а потому очень важно следить до какой линии смогут доехать те или иные трактора. Ну что ж, Зеттер, пришло время тебя испытать. Газульку в пол и погнали. Разгон берем мы небольшой, а, то есть самый минимальный. И смотрите, друзья, мы почти что доехали до первой линии, но по крайней мере это чуть-чуть подальше, чем прошлый вариант. Ну, как говорится, на этом все и дальше наш Зетр. Все, друзья, не едет и вряд ли уже поедет Ну что ж, дадь, дадим этому парню отдохнуть Переходим к следующему претенденту Это у нас вот такой вот Ригитрак Электротрактор Как видите, стоимость у него 49,5 тысячи евро Это при максимальной, как говорится, его прокачке Это 68 лошадиных сил, электрический двигатель а Вес у него 2,8 а, тонны Ну что ж, давай посмотрим, на что способен этот удалец Давайте проверим этого парня, цепляем теле Газулечку в пол. И поехали. Смотрим, докуда нам удастся доехать. Смотрите, друзья, первую линию он преодолел просто-напросто на изи. Но тут у него, смотрите, начинаются Проблемки Да, все-таки 50 лошадиных сил дают, как говорится, определенный а, профит И этот парень 8 тонн дотягивает практически до второй линии А это на самом деле пока что лучший результат Ну, как мы видим, дальше этот парень точно не поедет Отправляем его тоже отдыхать Ну что ж, переходим к следующему претенденту Это у нас вот такой вот красавчик Ландини Давай посмотрим на его характеристики Ландини Рекс 4GT при максимальном двигателе в 112 лошадиных сил. Как я и говорил, друзья, тестировать мы будем технику на стандартных колесах, но при максимально возможно устанавливаемом двигателе. Прошлый кандидат у нас почти доехал до второй линии. Посмотрим, получится ли у этого трактора обойти его, ведь он практически в два раза сильнее по лошадиным силам. Давайте, друзья, проверим. Ну что ж, цепляем нашу коробочку восьмитонную и погнали. Давай посмотрим, докуда он сможет доехать. Так, первую линию также преодолеваем мы с легкостью, а вот тут, похоже, у нашего парня проблемы, друзья. Вы смотрите, он еле-еле... Еле вообще, еле просто-напросто тянет И практически, да, практически до того же уровня, друзья, дотягивает Это все при том, что, друзья, он в два раза мощнее двигателем обладает Но не может побить рекорд прошлого конкурента не знаю почему, возможно, все дело, друзья, в узких или же, может быть, в тонких колесах или же вообще просто-напросто в самих габаритах трактора. Может быть, он даже у нас слегка полегче, но я в этом не уверен. Да, друзья, ровно такой же результат, как и у прошлого кандидата. Ну что ж, отправляем его также на скамеечку отдыхать и переходим к следующему конкуренту. Следующий на очереди у нас гусеничный вариант New Holland. Давайте посмотрим на его характеристики, чем же он э, хорош. Во-первых, стоимость его 57 57500, это немножко меньше, чем у прошлого кандидата. Внутри 36 тонны он у нас весом. Давайте посмотрим, как далеко сможет он у нас заехать. О, как медленно он сам по себе катается, всего лишь 12 километров. В час посмотрим, чем же он нас удивит еще, кроме низкой скорости. Цепляем нашу коробочку восьмитонную и погнали газулечку в пол. Ой-ой-ой, как его уже, друзья, ведет на старте. Но на горочке он чувствует себя достаточно уверенно, что такое проблема у тебя, нью Похоже, да, у него начались проблемы, но нет, он только преодолел вот эту ступеньку, да, там вот видели, там небольшая как будто уголок у нас, и едет уверенно дальше, преодолевает вторую даже с черту. Ничего себе, вы это видите? Вы это видите? Нью-Холланд, да, со своими 75 лошадиными силами тянет гораздо увереннее и дальше, чем предыдущие кандидаты, в принципе, он почти что доезжает уже и до третьей, друзья, линии, а это очень-очень мощно. Вы посмотрите только на его Потенциал, да, да, да, друзья Вот она, чем компенсируется Маленькая скорость, конечно же Мощной распределительной коробкой Я так понимаю, она компенсируется И этот трактор, он действительно, друзья Очень сильно тянет и, наверное Является чуть ли не имбалансным Да, в своем роде и за свою Минимальную стоимость Итак, переходим, значит, мы к красненьким Да, братство красного кольца, что ли У нас здесь, красный трактор Zetter у нас На очереди, давайте посмотрим на его характеристики Z-Major SL с двигателем 75 лошадиных сил Весом 3,6 тонны В принципе у него Характеристики такие же точно Как и у нашего а, New Холланда Гусеничного Ну что ж, давайте посмотрим Сможет ли он побить его рекорд или же нет Итак, цепляем нашу коробочку И погнали Максимальный газ в пол а с первой линии наш парень. Смотрите, что происходит. С первой линии с трудом справляется наш трактор. Вы. <смех> Даже как-то смешно получается. Вроде бы он и по мощности, да, и по весу такой же. А с первой линии у него, смотрите, большие проблемы. Очень тяжело. Проходим мы это. Но и также почти что мы добрались до второй, друзья, линии. Ну, я так понимаю, что это его максимум Ну, а мы переходим к следующему претенденту Тоже, друзья, у нас красный, но только Месси Фергюсон Стоимость у этого трактора 53 тысячи в самой прокачанной версии И мощность 95 лошадиных сил Весом при этом он 3-4 а, тонны Ну что ж, давайте, друзья, посмотрим, на что способен этот кандидат Давай, родной, уже цепляй коробочку И поехали на максимальном газу Итак, посмотрим, на что он, ребят, способен Первую линию преодолевает, но тоже почему-то с большим трудом это, друзья, такая, знаете, проблема практически у многих колесных э, тракторов. Но после преодоления первой линии у них сразу же начинают цепляться все четыре колеса. И вы посмотрите, друзья, и этот трактор не может преодолеть вторую линию. Он чуть-чуть повыше забрался, зацепился своими, значит, протекторами, чем прошлый, значит, Зеттер. Но, тем не менее, не может достать даже до второй линии. Но ну, я думаю, что уже и не достанет. Ну, давайте перейдем уже к следующему кандидату и в этом убедимся. Опять у нас, ребятки, красненький красавчик Zetor, но только уже немножко другая моделька, посерьезнее. Это Zetor Proxima H5. Испытывать будем с максимально мощным двигателем в 117 лошадиных сил, друзья. 117 лошадиных сил и весом в 4,6 тонны. Стоимость, конечно же, тоже внушительная, аж целых 70 тысяч евро. Ну что ж, давай посмотрим, какой же результат покажет нам и этот трактор. Цепляй коробочку 8 восьмитонную и поехали, друзья. Максимальный газ, смотрим, докуда он нас а, доедет. Пока что все хорошо, но после преодоления первой линии, вот Тут начинается самое э, сложное Но он преодолевает этот рубеж Гораздо бодрее, чем все прошлые И смотрите, друзья, он добирается Догрызается до второй линии И преодолевает ее Невероятно, друзья, наконец-то Хоть кто-то из колесников э, Смог преодолеть этот рубеж Именно его преодолел Zetter Proxima h 5120 и почти что Ребятки, доб добирается он до результата Который нам показал Мусеничный New Holland, да, он добирается Даже до третьей линии, вы посмотрите до третьей линии он добрался и он даже ее преодолевает Ну что ж, хватит ли его до самого конца? Я, друзья, не уверен Похоже мы, как говорится, приплыли выше К сожалению, он уже не может Но это, друзья, пока что самый лучший результат Да, этот парень, конечно, хорош а, Ну а следующий у нас, наконец-таки, уже не красный, а зелененький фент Давайте посмотрим на его характеристики С виду он выглядит достаточно щупленько А вот по цене я бы не сказал При максимальном двигателе в 114 лошадиных сил. Его стоимость составляет аж целых 94 тысячи евро, друзья. Весом он 3,2 тонны. Ну и давайте, конечно же, посмотрим, что он сможет нам феноменального показать. По мощности он практически такой же, как наш прошлый кандидат Zetter. Давайте попробуем, ребятки. Цепляем уже коробочку. Максимальный газ в пол. Но что-то мне подсказывает, что вот эти маленькие колесики, они просто напросто не справятся с этой задачей. И мы уже видим, друзья, затруднение Даже до второй линии не может добраться. Серьезно? При его-то характеристиках, при его-то дикой стоимости, он не добирается даже до второй, друзья, линии. Ну что ж, а мы переходим к следующему кандидату. Ох, какие внушительные у него габариты. Опять, друзья, у нас Месси на очереди. Месси Фергюсон МФ 4700М. Поставим на него максимальный двигатель в 100 лошадиных сил. И отметим его стоимость в 59500 евро и вес 3,9 тонны. Давайте посмотрим, как далеко у нас заявление. Едет с грузом и этот парень С виду он выглядит немножечко внушительнее, чем прошлые конкуренты Ну а каков он в деле, сейчас мы, друзья, убедимся Цепляем наши 8 тонн дополнительного веса И поехали, друзья, максимальный газ в пол Первую линию преодолеваем мы легко И, как всегда, у колесников проблемы подняться с первой на вторую Вот тут почему-то они стопорятся, но это, скорее всего, потому что у нас передок задирается Передние колеса немножко отрываются от земли и на одних задних не вывозит А тут лучше, чтобы работали все четыре колеса Ну и вот, друзья, мы видим, даже до второй линии Доезжает наш кандидат Почему-то, да Что ж такое, Месси? Что с тобой случилось? Я не понимаю, ты сегодня каши мало ел Или что? Мы переходим к следующему кандидату Ну что ж, вот такой вот синенький красавчик у нас Давайте посмотрим на его характеристики Фирма Исаки, друзья, у нас сейчас Исаки TGV 985, максимально возможно Двигатель 95 лошадиных сил Стоимость 64 тысячи евро Весом 3,7 а, тонны Ну что ж, давай посмотрим, что же удивительного Нам покажет сейчас этот трактор Смотрится он достаточно интересно да, И очень даже мне нравится своим внешним дизайном Такие, знаешь, современные линии В нем присутствуют Но является ли это каким-то преимуществом Я думаю, что а, нет Ну что ж, давайте, ребятки, заводим Цепляем 8 тонн и погнали В гору, в гору, к небесам Преодолеваем первую линию, все хорошо, как всегда у нас здесь заминочка а, Ровно до тех пор, пока передние колеса нормально не станут И не, начнутся, не начнут протекторами вгрызаться в почву Ну да, друзья, вы посмотрите, он добрался до второй линии И потихонечку ее преодолевает Интересно, насколько далеко он сможет так доехать Но, к сожалению, ручная коробка передач дает о себе а, знать Именно она не позволяет ему продвинуться Потому что пока мы дергаемся в момент, пока переключаем передачи на Трактор сбавляет ход и отдаляется назад. Но это, друзья, результат немножечко получше, чем у прошлого нашего кандидата. Следующий у нас на очереди это вот такой вот брутальный Бурер. Давайте посмотрим на его характеристики. Бурер 6105 с очень интересной стоимостью. Всего лишь 39 тысяч евро с внушительными 100 лошадиными силами под капотом и весом 3,8 тонн. Ну что ж, Бурер, покажи, насколько ты Бурер. Давай, поехали. 8 тонн назад. И гоним в гору Преодолеваем первую линию Вроде бы, но с трудом Преодолеваем, даже преодолевание первой линии Дается этому трактору с большим а, трудом Но дальше, вы посмотрите, что дальше, друзья, происходит Дальше он просто вгрызается в землю И начинает тянуть Вот, друзья, насколько он на самом деле брутален Этот трактор не отступает ни перед чем Преодолевает вторую линию Дальше, друзья, опять у нас ручная коробка передач дает небольшой сбой. Но он, друзья, тянет. Он продолжает тянуть. Неужели он сможет добраться и до третьей линии? Серьезно? Бурер, ну ты реально меня удивляешь. О, смотрите, достигает третьей линии. А это, друзья, ни много ни мало. Очень даже хардкорная высота. И продолжает, друзья, тянуть дальше. Даже за третью линию он зашел. Серьезно? Я, ребятки, в шоке на самом деле. Сегодня такой результат у нас показывал только Зеттер. Да, стоимостью в 70 тысяч а тут, вы посмотрите, красавчик за 39 тысяч евро смог сделать то же самое. Этот трактор поистине хардкорный и заслуживает серьезного внимания. И, наверное, будет одним из кандидатов на самые высокие призовые места. Ну что ж, это у нас была так называемая изи-линейка самых легких тракторов. Далее у нас будет линейка тоже самой легких тракторов, но только уже из тяжелого дивизиона в данной, как говорится, категории. Да, лично я подразделяю на супер легкие это вот эта справа линия вся полностью и уже более-менее тяжелые, то есть все эти по весу будут немножечко тяжелее, чем все вот эти кандидаты, а это тоже немножечко а, решает. Ну что ж, переходим к еще одному кандидату, это также Месси Фергюсон. Месси Фергюсон мф 5 с. Давайте поставим на него максимальный двигатель в 145 лошадиных сил. Это раз. Следующая у нас, значит, стоимость 96 тысяч с половиной евро и вес, друзья, смотрите, уже 5 и 9 тонн. Ну что ж, посмотрим, насколько будут хорошо справляться с этой задачей более тяжелые и более мощные трактора. Побьют ли они рекорд нашего Бурера, пока что, который является у нас фаворитом? Сейчас мы это и проверим. Цепляем на него, значит, 8-тонную коробочку, газулька в пол и погнали, друзья, к звездам. Так, ну что ж, смотрим, первую линию преодолевает вообще на изи Вы посмотрите, даже здесь он практически не запнулся А едет дальше выше, преодолевает легко вторую линию Ну как легко, с трудом уже, но все равно преодолевает Интересно, доедет ли он до третьей линии? Вот что, друзья, интересно, потому что в прошлый раз этот рекорд побил нас Бурер. Да, друзья, он доезжает, ну еще бы он не доезжал, во-первых, это вес, конечно же, а во-вторых, это мощность, друзья, да, он, он добирается практически до той же линии, но даже тянет чуть-чуть повыше, чем Бурер. Вы посмотрите, да, друзья, я не сомневался, что так оно и будет Потому что, ну, это уже более-менее тяжелый дивизион легких тракторов Он преодолевает, друзья, третью линию, даже тележку, смотрите, за нее запрокидывает Да, и продолжает тянуть дальше Но получится ли у него, друзья, дотянуть до самого верха? Вот это большой вопрос Давайте попробуем сейчас на быстрой перемоточке посмотрим Эй! Эх, да что ж такое, я-то думал ты дотянешь А он, друзья, совсем немножечко не дотянул до самого верху нашего сегодняшнего испытания Но, тем не менее, показывает на сегодня самый лучший результат Следующим идет очень достойный конкурент Вот такой вот Вальтра Давайте посмотрим на его характеристики Вальтра G-серии Максимальный двигатель, который можно поставить 145 лошадиных сил То же самое, что у нас был на Месси Вес у него 5,1 тонна Стоимость немножко повыше 101 500 Euro. Ну что ж, посмотрим, сможет ли удивить нас сегодня этот трактор. Как обычно, цепляем 8 тонн и полный газ ему даем. Так, ну что ж, подъем пошел. Первая линия преодолевается достаточно легко. И ровно так же он у нас даже практически не захлебнулся, да, в той самой ямке. Пробуем давайте преодолеть дальше вторую линию. Да, он, друзья, справляется со второй линией, в принципе, с усилиями, но кто же здесь работает уже без усилий? Здесь, как говорится, уже начинается тяжелая работа тяговых свойств трактора. Ну что ж, также у нас он добирается и до третьей линии, друзья. Естественно, кто бы мог сомневаться, ведь это уже тяжелый дивизион легких тракторов. И как только я это сказал, наш трактор сразу же прекратил движение от слова а, «совсем». Ну что ж, я сразу хочу сказать, что этот результат немножко похуже. Ну как немножко? Вы посмотрите на протекторы предыдущего кандидата, докуда у нас доехал наш Месси, и на результат Вальтеры. Он у нас даже не дотянул до половины четвертой а, секции. И, конечно же, уступает, несмотря на его большую а, стоимость. Следующий у нас на очереди это вот такой вот зеленый красавчик Фэнд. Фэнд 300 Варио. К сожалению, Никаким образом он у нас не кастомизируется, не конфигурируется Максимальная мощность двигателя 113 лошадиных сил Стоимость у него 107 тысяч 500 евро ох хо хо хо И вес у него 5,2 тонны Цепляем коробочку и погнали газ в пол Так, ну что ж, поехали Первый рубеж преодолевает вообще без каких-нибудь а, проблем Доезжает до второй линии и тут начинается, друзья, проблема Ведь склон у нас становится все круче и круче. Ну что ж, давайте не посмотрим, докуда ты сможешь сегодня доехать. И он делает такой же практический результат, как прошлый конкурент Вальтера. Но Вальтер-то был с гораздо большим по мощности двигателем, да-да-да, и весом был практически таким же. Напоминаю, что никто еще из тракторов не покорил наш сегодняшний Олимп. Вообще, сможет ли кто-нибудь это сделать или нет, посмотрим, конечно же, дальше. А потому, зритель, пожалуйста, не отключайся, досмотри это видео до конца. Дальше я тебе продемонстрирую, кто же из данной линейки легких тракторов у нас будет сегодня фаворитом. Ну, а мы переходим к следующему конкуренту. У нас тоже Фент, но только действительно только я сказал про фаворита У нас, друзья, как раз таки на очереди фаворит С максимально возможным двигателем В 150 лошадиных сил Сегодня разве была такая мощность? И еще пока не было Ну и максимальная стоимость у него 93 500 евро И вес у него 5,7 тонны ну что, давай посмотрим, что он сможет нам показать Интересный, конечно же, у него вид Он отличается немножко от других конкурентов И мне он, черт возьми, очень даже нравится Преодолеваем первую линию Легко, но подожди, не так легко, как у прошлых кандидатов Серьезно? У тебя 150 лошадиных сил, какого черта ты филонишь? Смотрите, мне кажется, этот парень филонит И просто-напросто дает нам понять, что вы еще, как говорится, меня увидите Смотрите, опять это, ребята, во всем виновата ручная коробка передач, не автоматическая При переключении трактор сдает немножечко назад Но он тянет, друзья, несмотря на то, что он сдавал назад и не очень-то хорошо поднялся после первой линии дальше Он, друзья, тянет И показывает ровно такой же результат, как и прошлые два кандидата. Пока что фаворитом у нас остается тот самый Месси Фергюсон, который мы недавно продемонстрировали. Вау, вы посмотрите, опять у нас красный и опять Зеттер. Вы помните, как прошлый Зеттер показал нам супер результат? Посмотрим, сможет ли его старший брат сделать лучший результат. Давайте посмотрим на его характеристики. Зеттер Фортера HSX. Максимально возможный двигатель, который на нем стоит, 136 лошадиных сил. Стоимость 99 тысяч евро и вес 5,4. 4 десятых э, тонны Цепляем 8 тонн, газ в пол И погнали Первый рубеж преодолеваем мы, как обычно, с трудом Ну и прошлый конкурент Фент Тоже преодолел вроде как с трудом Но ехал дальше Давайте посмотрим на второй рубеж Так, так, так, ты давай не лажай, Зеттерчик Ты стоишь охренеть, сколько денег Двигатель в тебе более-менее нормальный Не стоит лажать на второй линии Видимо, он меня услышал, он меня послушал, и он продолжает ехать дальше. Мотивировать надо, друзья, немножечко, так сказать, мотивационного пинка я ему дал, чтобы он не расслаблялся. Да, друзья, пока что он вроде бы едет, но очень, друзья, плохо. Предыдущие все конкуренты, да, вот все, которые были, э, они ехали вот этот участок, именно второй, со второго на третью линию гораздо бодрее, чем этот Зеттер, но все, друзья, ты не, неужели ты не дотянешь даже до третьей линии? Да, дотягиваем, но с большим, друзья, трудом. Мне кажется, или твой младший собрат показал примерно такой же результат. Ну, что ж, переходим к следующему кандидату. Ох-ох-ох, неужели мой любимчик? Да, друзья, на очереди мой любимчик Нью Холланд синенький. Давай посмотрим на его характеристики. Нью Холланд Т6 серии. Максимально возможный двигатель на него ставим в 175, друзья, лошадиных сил. По-моему, на сегодняшний день пока что это самый мощный вариант. Вы посмотрите на его стоимость. 127 тысяч евро, максимальный вес 6,3 тонны. Посмотрим, сможет ли он побить Сегодняшних всех конкурентов Или же нет Я думаю, что у него все получится Но как оно будет на самом деле Сейчас мы с тобой проверим Погнали, друзья Газульку в пол Смотрим на результат Первую линию преодолеваем легко Да, и даже мы здесь не встали до второй линии добрались у нас конечно же начинаются проблемы напоминаю что у нас самый самый мощный пока что на сегодняшний момент у нас двигатель и здесь он идет даже в 4 километра в час серьезно нью холланд ты похоже сегодня прям вообще в духе я смотрю вы посмотрите, он преодолевает и третью линию Интересно, насколько же дальше он проедет после третьей линии Он продолжает, друзья, тянуть, он продолжает тащить Но самое сложное еще впереди Еще телега у нас не встала на самый крутой подъем Но, похоже, друзья, это предел Слишком тяжелая задница у тебя, синий надо бы немножечко в спортзал походить, чтобы сбросить килограммы лишние, и тогда у тебя точно все получится. Ох-ох-ох-ох, вот это мастодонты, друзья, остались. Вы посмотрите, тяжелая артиллерия в линейке легких тракторов. Переходим, ребятки, к Джон Диру 6М серии. Максимально возможный двигатель ставим на него, это 140 лошадиных сил. Немножко послабее, чем у прошлого конкурента, но посмотрим. Здесь и вес, друзья, поменьше у нас, всего 5,9 тонны, и стоимость пониже 114,5 тысяч евро. Так, ну что ж, смотрим Первую линию преодолеваем, да, в принципе, затруднений мы, только хотел сказать, не испытываем, но, как видите, у нас пошли затруднения. С чем это связано, друзья, я не знаю, вроде бы топовый трактор, да, в линейке легких тракторов, но он очень плохо тянет, как я погляжу. Еле-еле, друзья, мы преодолеваем даже вторую линию, ну как так-то, Джонни? Я на тебя рассчитывал, можно сказать, практически все ставки на тебя сделал. <смех> Хорошо, что не сделал. А ты так плохо тянешь. Давай уже, я на тебя надеюсь, что ты дотянешь хотя бы до третьей линии. Ты же в топе тракторов, черт возьми, этой линейки легких тракторов. Давай уже, тяни. Ровно такой же результат, как и у всех предыдущих. Вот это да, вот это высокий у нас парень. Вы посмотрите на этот стир. Давай-ка посмотрим также на его характеристики. На очереди у нас стир 81.50. Максимально возможный двигатель, ты уже видишь Это 135 лошадиных сил Стоимость, кстати говоря, очень интересная 87500 всего у него И вес 5,7 тонны Ну что ж, давай посмотрим Ух ты, посмотри, какой он габаритненький У нас по сравнению с другими легкими тракторами У нас просто сегодня качок В ветке легких тракторов, смотрите Посмотрим, на что способен этот трактор Качок, сможет ли он добраться Выше остальных, сейчас мы, сейчас мы с тобой и Проверим, на тебе 8 тонн, как говорится На бицуху и проверим Сможешь ли ты заехать выше Первую линию преодолеваем легко Да как легко? Тоже так же, как и все остальные конкуренты а, Здесь именно мы застреваем Кстати, немногие трактора могут позволить себе преодолеть вот этот участок Без вот такого вот, а, как говорите, застоя Так, что ж такое, стир? Я на тебя надеялся Почему ты так слабо тянешь? Так, третья линия уже преодолена ну и смотрим дальше. Самое важное, друзья, начинается дальше. Сможет ли он вытянуть вот этот рубеж? Так, так, так, друзья. Похоже, у нас еще один претендент на самое высокое место. Он преодолел, друзья, вот эту планку, до которой доезжали предыдущие конкуренты. И дальше, друзья, тянет. Неужели он сможет сделать результат такой же, как сделал Месси Фергюсон? Вот, смотри, у нас протектор от Месси заканчивается. И стир, друзья, тянет, черт возьми. Он практически дотянул до того же результата, но почти не считается. Он остается все-таки после Месси Фергюсона. На втором, можно сказать, месте А может быть даже и на третьем Потому что мы еще не посмотрели всех кандидатов Вы посмотрите, друзья, почти что Он доехал ровно до туда же Но следующий на очереди у нас трактор Линдер Линдтрак 130 Максимальный двигатель на нем уже стоит Поставить другой нельзя 136 лошадиных сил, стоимость 105 500 евро И вес, друзья, у него 4,6 а, тонны Итак, преодолеваем первую линию Вроде бы без каких-то проблем И он дальше продолжает тянуть, даже не захлебнулся на этом участке а вот на второй линии смотрю у него небольшие проблемки здесь он движется уже немножечко труднее 2 километра в час у нас были варианты которые на этом участке ехали даже 4 километра в час но тут смотрите 3 но в принципе тоже друзья неплохо справляется он со третьей секцией и переходит плавненько к четвертой. ну а тут уже давай на быстрый перемоточки я тебе покажу на что способен этот трактор как мы видим, ничего удивительного. Ровно такой же результат, как и предыдущие э, варианты. Не может он преодолеть этот рубеж, скорее всего, из-за того, что тележечка уперлась в какую-то невидимую ямку и не хочет дальше подниматься Вообще же не хочет? Нет, вообще не хочет, друзья. Все, на очереди, друзья, у нас кейс. Давай посмотрим на его характеристики. Кейс максимум серии. Максимальный двигатель на него можно поставить 175 лошадиных сил. То же самое у нас было на Нью-Холланде. 127 тысяч у него стоимость, немножко побольше, чем у Нью-Холланда. И вес у него 5,4 тонны. Двигатель у него дизельный. Давай посмотрим, на что он способен. Преодолеваем первый рубеж. Вообще легко и даже мы, друзья, не поперхнулись. Преодолеваем второй рубеж В 4, вы видели, даже 5 километров было Но вот тут вот самое интересное начинается 4 километра в час он также затягивает Достаточно э, бодренько Но самое, друзья, интересное Опять впереди, вот он, самый сложный рубеж Давай посмотрим, как же далеко Сможет доехать этот кейс так, преодолевает он, преодолевает. Давай, давай, давай. Вот он, друзья, рубеж, на котором все трактора застревают. И что, и кейс тоже у нас не исключение? Нет, друзья, похоже не справляется его мощный двигатель. Или же колеса прокручивают, или же колеса у нас не слишком с хорошими протекторами. Но что-то, друзья, ему определенно не хватает. Ну или же тут просто-напросто уже, как говорится, раскатали трассу. Она у нас стала слишком рыхлая. Не хватает, друзья, у нашего кейса а, духа, чтобы преодолеть этот рубеж. Но мы переходим к финальному нашему кандидату. Это тоже у нас из легкой ветки. Несмотря на его габариты, да, и на его мускулистость, сразу скажу, что это самый фаворит нашего сегодняшнего, как говорится, списка. А, Во-первых, из-за чего? Потому что двигатель на нем самый максимально мощный из линейки легких тракторов. Это 205 лошадиных сил. Во-вторых, у него стоимость 150 тысяч евро. Я надеюсь, она сегодня себя оправдает. Ну и в-третьих, у него, друзья, масса 7,9 тонн. Не знаю, как она сегодня зарешает или же нет, но как мы уже убедились Высокая масса, она немножечко даже мешает в этом состязании Потому что вес трактора просто-напросто тянет э, вниз Ну что ж, поехали, класс Преодолеваем первую полоску Легко, да даже настолько легко, что ни никто так легко ее не проходил Переезжаем на вторую полоску. 5 километров в час, друзья, у нас. Точнее, это даже уже третья, друзья, линия. Ниханайся, я даже со счета сбился. И ее преодолеваем с большой скоростью. Ой-ой-ой, вы смотрите, даже четвертую линию мы преодолеваем. И здесь он тянет и тянет даже выше той самой точки, на которой все трактора застревает. Неужели, друзья, это будет сегодняшний рекорд? хо хо хо он даже, ребятки, похоже, сделал уже Месси Фергусона, который сегодня у нас показал лучший результат. И неужели это случится? Вы только посмотрите, совсем немножечко. И да, друзья, мы забираемся в эту гору. Несмотря на то, что мы сейчас съехали, мы покорили эту гору. Съехал я специально, чтобы не упасть. Ну и какие можно сделать выводы по нашему сегодняшнему испытанию. Лучшими из лучших в линейке легких тракторов себя показали сегодня. Во-первых, это класс, Орион 660 Добрался у нас до самого верха, покорил, как говорится, сегодня наш Эверест. На втором месте у нас расположился именно Месси Фергюсон, именно тот, который перестал. С, 145 лошадиных сил мощность Чем у нас примечателен он? Да, тем, что он добрался выше остальных конкурентов и практически покорил этот Эверест, да, и ему немножечко совсем не хватило я, я так понимаю, мощности. Ну и на третье место следует выделить вот этот вот замечательный, мускулистый э, стир, который едет, как говорится, медленно, неуверенно, но верно, и вперед, и он, черт возьми, тянет, жестко причем тянет. Самое главное его отличат от остальных конкурентов, это его стоимость. Всего лишь за 87,5 тысяч евро можно приобрести самый максимально эффективный легкий трактор, который будет и вести который будет и тянуть, в общем, будет работягой, будь здоров, да. Из прочих кандидатов, которые у нас показали какие-то результаты, это, конечно же, вот этот бурер, который у нас вообще является самым эффективным по соотношению цена и качества. Он доехал тоже достаточно высоко, вы сами все прекрасно видели. Дальше также следует похвалить вот этот вот ZETTER PROXIMA HS120 который также у нас показал неплохой результат он достаточно высоко заехал а при своих значит параметрах стоимости, мощности и так далее ну и еще одним интересным кандидатом в сегодняшнем выпуске оказался вот этот вот гусеничный New Holland на метановой тяге который также у нас затянул достаточно высоко груз, не знаю с чем это связано может действительно чудеса гусеничной тяги, а может быть прицел разработан на то, чтобы многие покупали и пользовались вот этими вот новыми футуристичными тракторами. Я не говорю, что какие-то трактора у нас особо плохие, особенно ущербные, кроме разве что вот этих вот двух, которые и в тракторами то в принципе не являются. Всем, конечно же, огромное спасибо за участие, но все самые ключевые топовые варианты в этой линейке, которые очень хорошо тянут, я сегодня тебе продемонстрировал. Что ты думаешь по этому поводу, дорогой мой зритель? Пиши, пожалуйста, свои комментарии и размышления. Если же ты хочешь, чтобы я еще замутил, какой-то нибудь соревнования именно по этой игрушечке то также смело пиши мне предлагай и возможно в ближайшем будущем предложенный твой вариант я возьму на рассмотрение но ну, а ты продолжай играть только в самые крутые топовые игры приятного тебе геймплея еще обязательно увидимся и услышимся продолжение следует конечно же